Здание дождь, резиновый сапог в сыром песке, глаза стоят на ржавом потолке, исчерпан с горяча веселый бред, сцепились кахачака. Сны, и ранние глотки большой тоски Редактор Носы за апрель вознесены